Не слышно у меня нет ни одного телеграм-канала где бы я узнавала о таких новостях я себя исключила поэтому вот я даже утром написала что у меня за окном было тихо многие мне писали о том что громко скажите пожалуйста вот смотрите даже тема наших беженцев а вы сейчас тоже находитесь за границей насколько им эмоционально Сложно или им спокойнее переносить вот даже такие ситуации, которые происходят до сих, <как> до сих пор? Знаете, Оль, ну, во-первых, не все себя считают беженцами, включая меня, потому что я оказалась за границей раньше, чем началась война. И, возможно, меня бы уже и не было в связи с тем, что э, на седьмой день попала снаряд в наш дом, а, возможно, и была бы, но не знаю, да, где и как. Ну, в общем, э, и тем не менее, э, наблюдая, что здесь происходит, могу э, даже сказать э, не то, что я испытывала, когда только-только узнала о войне, хотя скажу позже об этом. Э, вот сегодня, когда я проснулась, и мой муж сказал, что опять удары, Опять мы посмотрели, где. У меня там семья, семья под Киевом. Мой сын с женой, дочкой, моя мама в Арпине, сын на Колонщине, это возле Макарова. Обе точки ну, такие себе по безопасности. Знаем мы, да, как им пришлось этим точкам. И вся моя команда, практически 90% команды, моей находится в украине и я спросила как вы там девочки и одна из сотрудниц сказала что 150 метров от моего дома снаряд упал в святошинский район и конечно же что я испытывала если мы в теме эмоционального интеллекта конечно это была тревога конечно же мне неспокойно и и больно просто я э, знаю что делать с ними с этими эмоциями я знаю э, последствия да, задавленных подавленных эмоций я знаю э, что происходит если их пытаться там, э, проскочить проскользнуть вот э, э, и при этом вот если брать сегодняшний день э, э, у меня была радость и опять же в общении с, нашими, с нашей командой, потому что одна из сотрудниц выложила такой видеоролик, как ее сын трехлетний, спевая песни, да, что мы переможем, мы украинцы. И он так это потешно делает, трехлетний мальчишка. Вот. Я потом пересмотрела еще, как моя внучка, ей сейчас четыре, но когда она пела «Червона колына», то вот я пересматриваю этот ролик, так, все нормально, живем дальше. И в зависимости от того, как в том числе, как менялась, менялся род моей деятельности сегодняшний день, менялось эмоциональное состояние, ну, а тревога, ее надо, что сделать? Ее надо знать про что она, да? она же сигнал про э, то, это же сродни страху, тревога и страх, они где-то э, две стороны одной медали. И это сигнал э, об опасности. сигнала опасности. Но тут же я вспоминаю, что э, так, Заднепровская, э, ты сама в безопасности сейчас. Да? От того, что ты тревожишься, ты никому не помогаешь, ты только добавляешь. Да, да. с тобой разговаривать. Да, только добавляешь. Поэтому, когда ты знаешь природу эмоций, да, и, а еще и обладаешь коучевым мышлением, а я коуч профессиональный, то, конечно, легче с этим справляться. И при этом, вот я признаюсь, Оль, наверное, даже не это здесь за границей, но в основном, да, здесь очень много бытовых вопросов, которые мы привыкли в Украине, что они решаются быстро, мы знаем как. А здесь это те вопросы, которые, а, у меня нет времени их решать, б, э, я не знаю пока, надо в это все вгрызаться, надо про это про все подумать. Э, это юридические и финансовые вопросы, и какие-то такие совсем бытовые, и эти аренды квартир, и все эти оплаты, и машины, и, ну вот как как все здесь устроено. Мы не очень понимаем, не очень знаем. И это свой слой, в том числе и какое-то накопление тревоги, и вот этого ощущения груза за плечами, и с этим тоже надо справляться. И те, кто еще не приняли решение, а что дальше, они остаются или они уезжают, то им еще сложнее, потому что там вот этот момент да, да, подвисания, да, да, пока я не знаю, своего места не чувствую, и этот момент подвисания гораздо лучше, чем уже «прими решение», по крайней мере, «прими решение хотя бы так, вот этот год вот так». Год закончится? Да, или хотя бы на один день, вот я помню, когда началась война, и многие уезжали и не знали, что делать, я говорю, вот на один день принимайте решение. Потом мы вышли на уровень, когда на неделю могли принять решение. И уже с тем, когда мы привыкали, уже на месяц. Ну, то есть на самом деле вы прям говорите э, точно так, как э, говорят и психологи, да, если вот мы говорим об этом. И точно так мы говорим о том, что мы тоже это чувствуем, мы тоже люди. И это не значит, что мы какие-то другие. Но благодаря тому, что мы знаем, как этим быть, и как выруливать из этого, то нам легче. Но в любом случае, вот, Алла, скажите, смотрите, вот любая эмоция — это же энергия. И вот как вы точно сказали, что э, если мы ее чувствуем, и если мы ее не проживаем, а многие не понимают, что такое проживать до сих пор, к сожалению, то она каким-то образом отпечатывается в теле. Вот если на языке эмоционального интеллекта, да, потому что многие с чем сталкиваются сейчас, и мы с вами будем об этом говорить, что люди не понимают, что с ними происходит, они не могут это выразить через чувства, потому что нас же не учили. Нам говорили, думай, знаешь, о чем ты думаешь, а скажи, что ты думаешь, а что ты чувствуешь, никто не спрашивал. Вот, и тогда человек, Теряется, он говорит, не знаю, что такое проживать. И думаю, не буду об этом думать. Это вот как раз про то, что вы сказали, да? Ну, как-то пробежать ее. Вот я не буду думать, и она у меня не останется в теле. Как раз нам тут вопрос задает: вот как помочь ребенку. Мы можем даже э, вот эту тему проживания э, на этом примере, да, ответа на этот вопрос. Саша, по-моему, да, Саша задает. Вот и ребенок играет в онлайн-игру, психует, и уже плачет, но не останавливается. И вот это, как раз, для нас, родителей, те точки э, желанные, когда мы можем помочь ребенку освоиться и войти в контакт со своими чувствами и со своими эмоциями, мы можем дать ему э, ребенку базовые, такие хотя бы какие-то основы. Во-первых, для того, чтобы он понимал, понимал и, э, что с ним происходит через э, называние эмоций. Ну, хорошо бы, конечно, самой маме быть в контакте с такой информацией и в контакте со своими эмоциями. Вот. Тогда можно спросить ребенка, можно спросить что ребенка, направлено. что происходит, что ты сейчас чувствуешь, про что ты плачешь. Вот, э, и вот, вот эти вопросы, они будут, во-первых, помогать ребенку, Обращать, он же как? Он же вываливается, когда он плачет? Что делает мама, когда он плачет? Она пытается остановить плач, тем самым запрещая эмоции ребенку. Вот. Нам некомфортно, родителям, когда ребенок плачет или психует, или стерит, или грустит, но это наш комфорт. И чем больше мы э, запрещаем таких, такие эмоции ребенку, тем больше он будет оторван от своего эмоционального эмоционального состояния и не будет понимать, что ему делать. И еще больше вред мы наносим, когда мы сами не в порядке, нет эмоционального порядка внутри. Например, мы разозлились, а ребенок у нас что-то спросил, а мы говорим, все нормально. Мы им тем самым ребенку показываем, ну, у него фрустрация такая. Он пока этого слова-то не знает, но у него нет соединенности. То есть для него вот это нормально. Да, мама, например, злится. А говорит, что нормально, и он начинает, зеркальные клетки работают, он начинает запоминать это, и для него тогда вот это состояние становится нормой, да, злость – это норма, а на самом деле за злостью стоит нарушение границ, надо про это понимать, надо знать тогда, и что с этим делать. Да, эмоция – это энергия, и это сигнал нам о том, как нам скорректировать свое дальнейшее движение. По а сути, так. Да, ну, знаете, вот я думаю, что многие люди, когда слышат «эмоциональный интеллект», это какая-то, знаете, такая очень э, высокопарная фраза для многих. И э, почему, да, вот мы с вами встречаемся, для того, чтобы люди понимали, что за вот этой фразой красивой это не только для тех, кто закончил какой-то вуз, а может быть, два, или кто-то там, я не знаю, куда-то собирается. Вот для таких простых вещей. И очень классно, что вы сейчас подметили этот вопрос и на примере детей, потому что это такая очень актуальная тема, и во время войны, когда мама не знает, как объяснить ребенку, что происходит, но мама с собой не может сначала в контакт войти. И вот тут вот как раз... Тема эмоционального интеллекта встает э, пунктом один, потому что я всегда первое, что спрашиваю, а что вы сейчас чувствуете? Она говорит, Ну что вы не понимаете, он же сейчас упадет. Я говорю, да, я, может, понимаю, а что же вы чувствуете? Но он сейчас упадет и сломает ногу. И, и женщина искренне не понимает, что я хочу от нее, да, какой ответ услышит, потому что ее этому не учили. Вот как все таки эти знания самые простые, базовые, казалось бы, которые обязательно нам нужны всем, не обязательно тем, кто работает да, в какой-то организации, тем, кто пользуется коучингом или не пользуется, тем более, там, да, если мы говорим про коучинг. Но слово «эмоциональный интеллект» — оно не просто модное, оно необходимо. Вот как доносить людям… Может, не через такое красивое изложение эмоциональный интеллект? А как донести, что вы должны понимать себя через чувство? Ну, так же, как мы с вами сейчас это делаем. Да? Про популяризацию. Да. Да, мы можем, мы можем действительно на таких вот каких-то базовых кейсах, как мы сейчас говорим, отвечая на вопрос Саши, да, или как вы рассказываете про женщину, которая переживает, что сын сейчас упадет, или про другую женщину, которая переживает, что сын останется в Украине, а не поступит куда-то в зарубежные вузы, тогда же, о боже, что будет. Вот. И это тоже, тоже про эмоциональный интеллект. По сути, эмоциональный интеллект, он не только про эмоции. Если сказать простым языком, вот прям коротким, то суть эмоционального интеллекта это быть счастливым. Ну, это такое. О, вот тут, тут всем понятно. Все, э, хотите быть счастливыми, занимайтесь эмоциональным интеллектом. И тогда, смотрите, сразу интерес возникает. Но, но еще, вот, есть, ну, если, если сказать более, чуть-чуть более развернуто, то многие люди думают, что эмоциональный интеллект это только изучение эмоций. Но это не так. Потому что. В этом, в этом словосочетании «эмоциональный интеллект» есть два слова – эмоции и интеллект. А интеллект, там где интеллект, это всегда движение к цели. Так вот, нам нужен развитый эмоциональный интеллект для того, чтобы мы в момент принятия решений могли принять решение, не будучи подвергливыми вержены этому эмоциональному состоянию, да, не на поводу эмоций идя, вот, и тогда мы можем выбрать, действительно сделать выбор более оптимально, если у нас высокий уровень эмоционального интеллекта, для того, чтобы двигаться к своим целям, достигать, там, реализовывать свои желания, достигать каких-то результатов, вот для чего эмоциональный интеллект. Быть в контакте с собой, своими желаниями, уметь ставить цели, уметь, встречаясь с трудностями, проходить сквозь них, извлекая пользу, обладать вот этой самой решительностью начать действия. Это и про самооценку, это и про самоценность, и это все про эмоциональный интеллект. И самое главное, что это про умение взаимодействовать с другими людьми, потому что, двигаясь к целям, мы всегда взаимодействуем с другими людьми. И эмоции мы чаще всего испытываем, когда мы взаимодействуем с другими людьми. Ну вот смотрите, вот вы правильно все сказали, но что происходит? Если взять ситуацию, которая происходила там два года назад с ковидом, да? сейчас война, никто не привык себя заранее готовить, да? а мы с вами говорим о том, что вы должны быть уже подготовленными, потому что в той самой стрессовой ситуации у вас не будет время учить эмоциональный интеллект и понимать себя. У вас уже должен быть навык. И тогда люди, ну люди как всегда действуют. Вот пока петух не клюнет, как-то говорят, мужик не перекрестится, правда? И вот вы говорите, вроде бы правильно, и вроде бы понятно, но люди не думают, что это им настолько будет полезно. Ну, счастливым, ну что меня, как э, знание эмоций мне поможет быть счастливым? Ну, например, могут сказать, да? И когда мы сейчас бьём в цель и говорим, что, смотрите, война не закончилась, и если вы на территории Украины, а как мы с вами подметили, что даже те, кто находится за пределами Украины, они тоже переживают, и там тоже нужен этот эмоциональный интеллект, то вам уже это нужно было вчера. Но что вы делаете сегодня? Как вы сегодня готовите себя к завтра? Получается, что люди думают сейчас уже, ну уже случилось, ну бог с я все равно тревожусь. Что я перестану тревожиться? А, вот завтра вам говорят мне, что перестану нет, тревожиться? Если мы я перестанем тревожиться. Эмоции нам нужны. Суть эмоционального интеллекта и обучение ему не в том, чтобы перестать чувствовать, тогда мы будем мертвыми даже при жизни, а в том, чтобы быть в контакте с этими эмоциями и понимать, что мы чувствуем, знать, что за этим стоит и знать тогда, как скорректировать. Я вот про себя сегодня рассказывала. Да, у меня была тревога, но я задала себе вопросы. Просто я знаю, что за этим стоит. Но тут возникает вопрос, как этому научиться. Но перед этим вы абсолютно, Оль, правы, что для того, чтобы этому научиться, нужно захотеть этого. И вот это очень пора... Разные вещи двигают людей в эту тему. И очень часто действительно петух этот клюет, когда, например, уже из бизнеса запросы такие, их много, оценка 360 градусов показала, что я, значит, агрессивно настроен и гневно отвечаю на какую-то там обратную связь, которая касается моей команды. Я ее я сразу в оборонную позицию, я понимаю сам, да, я даже говорю, что да, признаю это, но я не знаю, как с этим справиться. И это тоже кейс уже не про детей, да, и это кейс из бизнеса. но ну, это тоже происходит, когда уже петух клюнул. Ну, не обязательно эмоциональный интеллект вообще любые какие-то навыки желательно обучаться им, ну, любые софт-скиллы. Да, это мягкие навыки, их называют. Это все, что касается каких-то коммуникативных да. наших аспектов. И лучше это делать никогда все плохо. А как профилактику? У меня все хорошо, и как раз сейчас есть ресурс на то, чтобы и вот этот аспект подтянуть. Да, хочу, хочу чтобы, что чтобы было еще. Было лучше. еще лучше, ну, конечно, да? я говорю про такое, про мечту мечту. И все равно, чаще всего, люди, попадая уже вот в эти ситуации, где они не справляются, они начинают искать, и тогда находят для себя в том числе и темы, связанные с принятием себя, самоактуализацией себя. Вот как раз Марина тут спрашивает про принятие себя. И вот хорошо, но принимать себя такую, как есть, а какая же я? И, кстати, Какая же, кстати, тоже Наверное. часть эмоционального интеллекта. У меня есть курс, который растянут на год, и каждый из его модулей вот берет только один аспект. И один из модулей посвящен как раз этой самой самоактуализации, а какой я и многие, и это меня всегда удивляет, даже ответить на вопрос, какие твои сильные стороны не могут. Я уже молчу про ответ на вопрос, а что тебе в себе не нравится? Вот, на этот вопрос вообще люди закрывают глаза, да, это наша тень, и это, это как раз на это и надо смотреть, там очень много силы, и в ней много того, чем мы не пользуемся, а могли бы. И вот это все мы, но как узнать, об других людей узнать, даю сейчас очень легкий способ, может быть, он вам не очень понравится всем, да? Уверена, Оль, вы то его знаете. Узнавать о себе можно об других людей. Нам в других нравится и не нравится все, что нам в других нравится, не нравится. Есть у нас это такая простая истина. Вот не зря нам говорят люди зеркала, это все мы слышим. А что это значит? Это значит, что вот если вас кто-то сильно раздражает или бесит. Найдите чем и поищите это у себя. А где я, возможно, так сейчас не, не позволяю себе проявляться? Точно, потому что меня бесит. Этот человек мне и подсвечивает. Но я когда-то так проявлялся, и мне мир сказал, что это плохо. И теперь я это, бессознательно это ушло, я себе это не позволяю. Ну и бесит, конечно. Вот, у меня-то я не могу так. И точно так же, но есть плюшка – и точно так же, если вас кто-то восхищает, вы кем-то восторгаетесь, то это тоже у вас есть, но по какой-то причине, возможно, вы это не проявляете. Принятое какое-то в детстве решение, чаще всего оно связано тоже с очень сильной какой-то эмоциональной реакцией, и все, и это ушло в бессознательное, и вы это не позволяете себе проявлять. Вот вы можете узнать о себе не только то, кем вы что вы сейчас проявляете, да? кем вы себя показываете. Но можете узнать и вот этот потенциал, который есть в бессознательном, из тех самых плюсов, которые вас восхищают, и минусов, я бы даже их взяла в кавычки, которые вам не нравятся. Вот это все прям такая пошаговая работа. Берем и делаем, и радуемся тому, что люди нам это подсвечивают. Вот тут, видимо, Надежда, я думаю, девушку, пишет, что я не согласна, у меня наоборот. без те, наоборот. Вот. Вот тут я как раз могу да, прокомментировать, что нас раздражает других то, что мы себе не позволяем. Поэтому мы настолько ответственны, ну, например, Надежда, что я не могу себе позволить этого, а завидую. Абсолютно. И это прям подтверждает то, что я говорю. Я сейчас прям... то же самое скажу прям по-другому. Конечно же. Да. Да. Это да. такой, знаете, угол чуть-чуть, а, да, абсолютно. вот той штучки, вот смотрите, которую Надежда, я задаю вам вопрос, а вы ответьте для себя. В каких контекстах вы можете быть безответственны? Например, я очень ответственна в работе, я даже гиперответственная. я на себя наваливаю. Но уже 20-й раз обещаю себе, что пойду на массаж и не иду. Или я хочу там купить себе что-нибудь и не покупаю. Я обещаю себе, но не делаю. И тогда вот она, эта безответственность, которую вам подсвечивает, просто не в том контексте. Вот и все. И как это работает? Если это уходит бессознательно, то потом мы даже мы просто, э, вот бесит безответственность, она есть. Но безответственность – это тоже ну, в какой-то степени хорошо. И в каких-то контекстах это полезно. Ну, хватит уже быть настолько ответственной на работе, чтобы убивать себя и выгорать. Уже побудь чуть-чуть хотя бы безответственной там. Но, конечно, это может удивлять вот такой вот подход. Но я не про то, чтобы мы э, пришли на работу и сказали, все, я делать не буду. Нет. Вот тут как раз вам подсвечивают, что есть где-то безответственность, она проявляется у вас, вы просто этого не видите. Так, глаз замылен. А безответственность, скорее всего, по отношению там, к каким-то аспектам в личной жизни, в подходах к себе, она есть. Вот. Спасибо вам за такой вот диалог. Очень сложно. вот, да. Тут же люди задают вопрос, у них есть какой-то контекст, мы его не знаем. Поэтому мы с Аллой можем только предположить, ну, то есть, да, мы разберём общую картинку. Понятно, у каждой из вас там есть какая-то ситуация, девушка там э, попал, э, попала в историю, что это влияет Ой, на результаты работы. Вот, да. И тогда она, конечно, да. Наконец, мы и, конечно, она тогда думает там, о том результате или о финансах в связи с результатом. И там уже другие чувства поднимаются. Или картинка уже другая. да? Мы же с Алой точно не экстрасенсы. А вот вы перед этим очень классно подметили историю про «мы же не мертвые, мы чувствуем». И я сейчас в связи с этой ситуацией в стране и с тем, что дети, к сожалению, тоже находятся в разных ситуациях и слышат, и видят, что происходит. И есть такая история, когда люди они говорят, «Я ничего не чувствую, я не понимаю, что я чувствую». И, ладно, взрослый человек, да, он как-то по жизни уже научился адаптироваться. Ну, хоть как-то, он же выжил, справился. А вот дети, которые… Их наверняка не учили, да, вот как мы говорим, да, когда мама возвращает и ребенка учит и говорит о том, что ты, наверное, чувствуешь сейчас это, а вот я чувствую сейчас злость, когда ты так себя ведешь. А вот ребенок, если попадает в ситуацию, где ему страшно, где ему невыносимо, он не знает, как справиться, рядом может быть взрослый, который не понимает, что такое эмоциональный интеллект, да? то есть не может дать обратное, обратную реакцию по поводу его состояния или хотя бы своего. И тогда вот идет вот такая штука, понятно, мы-то с вами понимаем, что это защита, но вот такая нечувствительность. Я ничего не чувствую. И вот на самом деле, вот как вы сказали, я как будто бы умер, потому что я не чувствую. Хорошо, здесь плохо, ну как бы я есть. А как мне здесь? Я не понимаю. Знакомо ли вам в работе это и часто ли вот встречается сейчас? Это очень часто встречается сейчас и это, скорее всего, приводит к как раз телесным всяким моментам, болезням, потому что когда человек не в контакте со своим эмоциональным состоянием и он запрещает себе чувства, они все равно они есть. Они тогда да, там, да, ну, я, мне нравится, знаете, такая метафора, чтобы э, объяснить простым бытовым языком. Э, если представить, что внутри у нас, у каждого, есть такая скороварка. И вот в эту скороварку мы как будто бы эти чувства складируем. Вот, я не чувствую, я не знаю как, ей же тоже маме страшно. И страшно ей как раз за ребенка, и когда ему страшно, то... Она все равно будет вести себя так же, как она ведет. Она будет как будто бы ему запрещать этот страх. Она говорит: да не бойся, не бойся, И этим самым усугубляя, Да-да-да, ему пройдет. Ему действительно нужна поддержка. Ему наоборот ну, нужно сказать, что сыночек там, мы сейчас ну, позаботимся о безопасности, там, вот видишь, мы там берем там рюкзак, идем в убежище, что-то еще делаем, то есть ему нужно показать, что мама, ну, она действительно делает шаги к этой самой, к защите, да, страшно, значит, нужно э, позаботиться о том, чтобы этот э, уровень безопасности повысить, потому что страх – это опасность, нужно что-то предпринимать для того, чтобы э, понизить э, вот эту, э, вероятность наступления этого риска, да, которого мы поймёмся. – Опять же, да, совершенно верно. Опять же, это хорошо, когда мама хоть как-то это проговаривает. А мы говорим о том, что вот э, я предполагаю, что э, сейчас, в связи с этой ситуацией, то эти дети, которые потом станут взрослыми, они же придут и, в принципе, Сейчас они выжили, потому что замерли, запретили себя чувствовать, они выжили. И это будет и некоторая стратегия, которая будет им помогать. И понятно, вы правильно сказали, что в любом случае это на теле отразится, потому что ко мне, как к специалисту по психосоматике, приходят люди, которые заболели. И мы говорим, мы ищем, по какой причине заболели. А к вам приходят, да, по-другой говорят, ну, как бы мне надо... Уметь коммуницировать, я не могу коммуницировать. У меня тут конфликты на работе, а нужен результат. Но люди внутри, испытывая это напряжение, они живут. Вот-вот, вот, вот это закидывают в эту Если бы не то, Оль, принцип работы скороварки ну, большинство людей знают. Там есть такая пимпочка, из которой так, гудит и выходит пар. Вот если этой пимпочки нету, да, если не выпускать пар, если не проживать эмоции, а только складировать, то э по принципу работы с кроварки крышку срывает. И там два варианта: либо крышку срывает, и тогда человек из вот такого няшного превращается в мигеру, да, э или такого ну, агрессивно настроенного человека, да, и там все. Летает тогда, и все в ужасном стрессе. Либо рушатся отношения тогда. Либо, и тут уже ваша территория да, телесная, либо это внутри рванет. И это либо сердечные приступы, либо какие-то болячки, которые э, какая-то хроника вылезает. Ну, вот э, чаще всего вот эти самые накопленные эмоции, это... Да, ну, вы совершенно правы. Но самое, знаете, что печальное? Люди все равно не понимают, потому что, вот вы говорите, э, должен выпускаться пар. А они что, говорят? Да я скандалю, я выпускаю пар. Но они не понимают, что они через время попадают ровно в такую же ситуацию. И не имея тех навыков, о которых мы с вами говорим, Невозможно выйти из этой ситуации. То есть получается, человек будет в этом вариться и будет, ну, что про, про него говорят, ну, там, скандалистка. Или она там, да, не умеет контролировать свои эмоции. Или там, ой, не трогайте, то сейчас будет взрыв. То есть человек уже приобретает какой-то образ и там даже дают ему какое-то уже, если в коллективе, да, вот больше про коллектив. Но человек, что? Он искренне говорит, я выпускаю пар. Э, я сейчас скажу, что имею в виду, когда говорю выпускать пар. Выпускать пар – это проживать эмоции, но экологично для других. Потому что, если скандалить, мы потеряем отношения, мы потеряем уважение к себе, ну и, и себя заодно, вместе с этим. Конечно же, наши... где мы выпускаем пар? Там, где, в среде, где доверяем, чаще всего. Мы не вы... Если yeah. это на работе случилось, то человек не выпустит пар на руководителя, он припрет это домой, и дома, значит, уже фух, да, и тут это выстрелит, а тут дети, тут жена или муж, и тогда это, это, это не то, что я называю проживать эмоции. Проживать эмоции – это как раз знать, что за эмоции стоит, этому нужно учиться. Это как мы ну, буквы учим, так и эмоции. Надо просто знать, что стоит за каждой эмоцией. И это, это не, не, так, не так сложно, как кажется. И нам задают вот тут вопросы про страх войны, как помочь мальчику побороть страх. Ну, страх бороть не надо. Страх всего сигнал. Сигнал о том, что ребенку страшно, да, что есть опасность для него. И тут вопрос, я вот соглашусь, кто-то пишет, вы действительно считаете, что... Это нормально быть в войне, не бояться войны. И это про адекватность. И он как раз, слава богу, в контакте с собой, этот мальчик 16-летний. Страх всегда про опасность. И тогда важно его поддержать, дать ему максимально, как может мама, вот эту... Что она может, да? какие-то основы этой безопасности, да? поддержку свою, любовь свою. И вот это можно дать, можно поговорить с ним, можно, ну, опять же, можно рассмотреть разные варианты, тогда продолжать ему там жить или нет, может быть, и помочь в том числе, и переехать. Я, ну, не знаю обстоятельств, поэтому, э, как правильно, Оль, э, вы говорите, мы не можем гадать, нам нужно узнавать больше про ситуацию. Да, вы совершенно правы, и вы знаете, я вот даже независимо от того, да, вроде 16-летний парень и работая, работаю не только со взрослыми болезнями и с детскими, я понимаю, что сначала надо привести в адекватность, как мы говорим, да, без обид, в нормальное состояние маму, потому что мама точно переживает по поводу того, что сына могут забрать в армию, и не просто в армию, а на войну. И тут, конечно, у мамы есть чувства. А мама, когда, смотрите, находится тоже в тревоге, то как она может помочь сыну? Она видит сына, она чувствует свою тревогу. А вы помните, а мы с вами с этого начали, что на самом деле нас не учат. И человек говорит, ну понятно, да, я боюсь. И не понимает, что со страхом тоже можно работать. Да, вот говорит, сесть разобраться, поговорить, о чего я боюсь? И вытаскивать эти мысли из головы даже хотя бы на, как я говорю, у вас Абсолютно. всегда есть ика ручка, всегда. И вы всегда так себе можете помочь, потому что это вправду сложно. Не у всех есть там психолог, или э, куда обратиться написать, или найти информацию, которая в данный момент поможет. Но умень... Мы как раз и говорим, да, почему про эмоциональный интеллект. Потому что я со своей стороны устала говорить, что вам надо заниматься своими чувствами и эмоциями, потому что вы потом приходите с такими болезнями, с такими списками, что на это еще нужен ресурс. Абсолютно точно. Если вот к этому вернуться, к этой истории про маму, которая самой тревожна, то, конечно, маме в первую очередь нужно что-то сделать с собой. Возникает вопрос, что. И позадавать себе вот эти вопросы. Листик и ручка – это гениальное изобретение. И первое, что нужно делать – не в мозгах вариться. Нужно вываливать эти мысли на бумагу. Вот. Не идете к психологу да куда-то ну, по каким-то причинам. Конечно, легче с кем-то. Это точно. Легче с психологом, там, не знаю, терапевтом, э -э -э, коучем. Даже даже с подругой, но которая не будет тебя лечить, а которая просто выслушает, возможно, да, ну, которая не будет советовать, это не помогает, вот советы не помогают. Но, а вы вот. Подруги ну, все я подруги да, знаете, Алла, я тоже, я тоже учу говорю, даже если вы хотите рассказать подруге для того, чтобы да поделиться, чтобы вот это не кипело внутри. Да, Я говорю, просто посадите подругу, вот, вот. ты меня сейчас просто На самом деле уже есть люди, которые осознают, что советовать ну, не нужно, что действительно человек просто может э, поговорить в твоем поле, ему нужна твоя поддержка. Но э, лучше всего предупредить человека, да, и сказать: слушай, сейчас просто послушай, вот мне твои уши нужны и глаза такие поддерживающие. И если Но... это подруга или друг, то действительно они поймут. И вот эти мысли нужно выложить. И могут помогать такие вопросы, как чего конкретно боюсь, да, а на что я. Какова вероятность этого, как я могу снизить остроту? Ну, затем можно спросить себя: а какая у меня есть поддержка внутри, на что я могу опираться сейчас? Да? Посмотреть вокруг. Ну, крыша над головой. Ну, внутри, там, не знаю, мои знания, моя любовь, мои ценности, да, все это. Вот на это мой какой-то бэкграунд, мои качества, мои умения проходить сквозь трудности, еще что-то. А после этого, а вокруг есть семья, есть, не знаю, холодильник, в котором на неделю... Да, неделю... Не это же не первая трудность, с которой сталкиваются люди. Правда, люди забывают про свой прежний опыт что когда-то точно там была ситуация, где было так же страшно, но я ее как-то преодолел и прожил. Так вспомнить тоже можно про свой опыт и понять, что «Ой, у меня же сам получилось, и здесь что-то я смогу». И люди вот в том-то и дело, что они проваливаются в эту эмоциональную яму абсолютно и говорят «Помогите моему ребёнку. Но когда помогаешь ребенок возвращается снова в семью а там вокруг тревожность снова и ребенок снова напитывается как губка этой тревоги не важно сколько ему лет он 16 живет с родителями если родители тревожны, то он снова попадает в это мы же даже можем на себе вспомнить да смотря в какой мы компании находимся заходишь в компанию они все-таки тревожные говорят про войну и ты прям как будто бы в какую-то другую планету попал. Вот, так и ваш ребенок себя чувствует. Поэтому начинать с себя. Но опять же мы говорим про знание. Надо себе начать задавать вопросы. И тогда вы будете знать, какие вопросы задать ребенку, и как помочь ребенку. Потому что сейчас ситуация вот такая сложная. Да, ну вот смотрите, но люди почему-то до сих пор. Не связывают, что занимаясь эмоциональным интеллектом, вы мало того, что получаете счастье, как вы сказали в самом начале, напомню людям, то вы еще остаетесь здоровыми. Почему люди до сих пор не видят эту взаимосвязь? Как вы? Думаете? Взаимосвязь между чем и чем? Эмоциями и здоровьем. Мы да, тут чуть-чуть погрузили и сказали, что эмоции влияют на тело. Напряжение, скороварка, э, этот самый пар надо выпустить. То есть люди, например, их поняли, но до сих пор почему-то люди э, как-то отдельно у них здоровье, отдельно эмоции, потому что э, вот эта самая эмоция, она застревает в теле, она, она в теле. Э, и э, ну вот на примере, когда мы идем в спортзал даже если мы уставшие, мы позанимались, мы пор, особенно если порастягивались, вы да, порастягивались, у нас появляется энергия. Вот это где-то высвобожденная, мы высвободили энергию, которая была закапсулирована нашим эмоциональным состоянием. И, конечно, э -э -э, вот такие эмоции – это причина болезней. Э -э как раз э -э вот эта самая психосоматика, о которой э -э все говорят, вот она прямая связь. Ну да, получается, что сейчас многие люди продолжают тревожиться и считают это нормальным. Ну то есть мы же на войне, мы можем тревожиться. И тревожиться-тревожиться, но это же накапливается про ту самую скороварку, в которую накидываем, накидываем, накидываем, и не, могут, не знают, что с этим делать. Потом пар, потом у них какой-нибудь приступ панкреатита, или у них там, например, раздраженный кишечник вдруг становится. И, конечно, первое, что люди сделают, они начинают садить себя на диету. Диета не помогает. Сходили на работу снова по-новой, потому что, как пишут э, девочки, а как нам экологически проявить да -да -да. начальника? Да-да-да. вместе с вами. Ну, смотрите, здорово, что вы задаете такой вопрос, потому что может показаться, что экологично это значит... Э, няшно для другого, с заботой, целуя да, его в да, да, но да. кто сказал, что так надо делать? Смотрите, экологично это значит, помня про свою цель. Я здесь с какой целью, вот в этой коммуникации с руководителем, ну раз вы уже этот кейс предъявляете, я здесь с целью, ну, например, там, не знаю, результат какой-то в бизнесе вы там получить, идею какую-то продать и так далее. И тогда вы не орете на него и не привязываете к стулу не потому, что вы его любите и целуете в лобик, а потому что вам это невыгодно. Если вы так сделаете, вы свою идею не продадите ему. Так вот, экологично это значит, помня свою цель. И если вы в коммуникации с мужем-женой, то тогда, открыв рот на мужа-жену, вы, если ваша цель быть с этим человеком в отношениях, вы не делаете это не потому, что вам его жалко или потому, что это муж и нельзя, это тут установка в голове, а потому что вам это невыгодно. У вас цель быть с этим человеком. Вот что такое экологично. Помни цель, ну и, конечно же, если при этом вы, в принципе, к людям, ну хотя бы плюс-минус относитесь как к живым существам, которые имеют право и на ошибки, и на свои какие-то выборы и они могут быть неправы налажать, такое может быть, может быть, я точно могу, да, и такое право есть у других людей, вот если мы так в отношениях, да, находимся и понимаем это, то тогда их к стулу не надо будет привязывать, у вас есть цель продать идею, вы видите в руководителе человека, который, может быть, пока ее, ну, не услышал от вас, тогда вы задаете себе вопрос, как я могу донести до него по-другому, да, а не «сволочен последний», значит, не понимает и не признает гениальности моей идеи. Вот я про что. То есть э, любые изменения начинать с себя. У меня есть цель, рядом со мной в контакте человек, у меня есть эмоциональное состояние, про что оно, и затем уже, что сейчас мне сделать э, для того, чтобы я э, двигался к этой цели. Вот что такое экологично. Насколько донесла, понятней стало, книги нам как-нибудь. Вот э, я тут с вами соглашусь, Алла, и добавлю единственное, что нам почему-то до сих пор неудобно говорить о своем состоянии и о своих чувствах. Да? Я всегда говорю, скажите, я злюсь, да, вместо того, что говорить там все те вышеперечисленные слова, которые там в голове появляются, вплоть до матов. Ну, потому что уровень кипения, да, закипели, уже тут не сказали, что мне не нравится, тут я уже раздражаюсь, а тут я уже, блин, злюсь, и уже все идут далеко. Но многие почему-то, им кажется, что это как-то по-детски, что ли, я даже не знаю, почему люди не заявляют о своих чувствах, ну, почему... Во-первых, мы уже про это говорили, они не знают, что они чувствуют. Я когда провожу программы, я когда спрашиваю, какая сейчас эмоция, большинство людей говорят мыслями. Я думаю, что пора да. на обед. Мне сейчас как-то там что-то... Это мысли, вот, а не чувства. Они просто не умеют даже слов подобрать. Могут сказать, ну да, это мысль, и это мысль, и это мысль, а где же там чувства, я не знаю. Я даже предлагаю, и вот поделюсь с участниками, какое это время, если вы хотите быть в большем контакте со, своим, со своими эмоциями, поживите в такой вот парадигме, можно даже распечатать для себя список эмоций, чтобы словарный запас да. у вас появлялся. Завести будильник, там, не знаю, каждые три часа, и когда он звенит... Вы прям как, как будто читали мои задания на Ну, это, это техника такая хорошая техника, рабочая. Но она рабочая техника. Я же говорю, что ну вы же точно так, да? Я простыми примерами, как вы, вот тоже говорю, что вы же таблицу умножения сразу не выключили. Нет, она у вас была перед глазами, была. Так и здесь. Открываете цветочек да с чувствами, Каждый раз смотрите на меня. А еще знаете, что, что я вот вижу себе? сейчас так интересно? Я думаю, вряд ли те, кто нас слушают, предполагают, что мы тут раздаем советы направо налево, не будучи в контексте с вашими ситуациями. И вот я вижу, я уже не, по, не вижу кто, потому что такая активность большая у нас в эфире. Но кто-то из вас сказал: вот хорошо вам тут говорить. Я вот начальнику тут сказала, что мне это неприятно, а он мне значит, послал меня с моими целями и идеями на госслужбе, вот оно так. И у меня вопрос к вам, а кто выбрал на госслужбе работать? Чья это ответственность? И если вам... Ну, это вы передковниваете, Алла. Это, это просто э, звучит так. Хорошо вам тут Алла и, и Оля, вы тут такие умные, а у нас тут вот жизнь. Вы как будто... Мы точно такой жизнью живем, друзья. И точно так же, если люди... Э, Которые, которым я могу сказать, да, что мне сейчас вот э, не окей. И сегодня, например, прям недавно, прямо сегодня у меня случай, когда я говорю своей дочке, моей дочке 17, вот недавно исполнилось, есть еще сын взрослый в Украине, и я говорю, Алиса, мне вот такой тон, да, мне неприятен, я некомфортно себя сейчас чувствую. И это, это как раз вот та коммуникация которая нужна. Я сказала об этом, да, она меня услышала. Это дальше как-то начало развиваться. Вот первый шаг, наверное, это быть в контакте, что происходит со мной, какая у меня эмоция. И смотрите, ведь когда вы будете об этом говорить кому-то, это не значит, что этот другой должен сразу же поменяться. Так не обязательно будет. Во-первых, как и Это первый месседж, а второй. А я не знаю, каким вы тоном это сказали. Если вы сказали, а мне неприятно, как ты сейчас. Ну, неприятно, иди со своей неприятностью. Могут тебе ответить, потому что вы напали, и оттуда идет защита. Вот. И э, то, как мы говорим, влияет ну, процентов на 90 э, по сравнению с тем, что мы говорим. Мы как раз вот этой невербаликой, в том числе интонацией, мы там громкостью, нашим напором, выражением лица, мы вот этим показываем гораздо больше своего отношения и своего месседжа, чем самими словами. Поэтому никто не говорит, что вас тут же примут и идею возьмут. И там еще был комментарий про экологию, про манипуляцию, похоже на манипуляцию. Друзья, давайте разберемся, что такое манипуляция. Манипуляция как раз продолжать, как бы делать вид, что я э, тут хороший сотрудник, э, а ходить и в курилке рассказывать, какой он сволочь, и как я хочу привязать его к стулу. Вот это манипуляция, вот это нехорошо. А когда вы говорите э, здесь в ВКонтакте ну, честно, что это ваша идея, э, и что вы хотите, чтобы это было внедрено, и даете свои доводы, и когда слышите на себя повышенный голос, вы говорите, что мне сейчас некомфортно, потому что я не совсем понимаю, с чем связан вот сейчас, с чем связана эта интонация. И если вы сейчас, если вы спокойно об этом скажете, то ситуация может развернуться. Вот мы о чем с Ольгой. Мы вот об этом говорим. Вот тут главный момент что этот человек, который говорит даже с начальником, должен точно быть в контакте с собой и точно понимать, что с ним сейчас происходит, и что он чувствует, и точно дать себе в эту минуту прямо дать обратную связь. А это он точно должен работать со своими эмоциями. Потому что обычно какая история? Претензия всегда к другому, но никак не претензия к себе. Ой, почему-то не слышно. Ага, все, все, слава богу. Когда претензии к другому, то, конечно же, коммуникации никакой не получится. И не, как вы говорите, да, с какой целью вы? Опять не слышно. Только мне не слышно. Слышно всем. Ольга. Вот сейчас да. Было не слышно. Сейчас, Сейчас слышно. А, это там видите входящий звонок заходит, он не мешает мне? Да, да, в этот я думаю, что нет. меня слышно. Так вот, я говорю, что мы сегодня с Алой хотели донести, что вот этот эмоциональный интеллект вроде бы модное слово, насколько оно важно в коммуникации с близкими, в коммуникации на работе неважно, да, где вы работаете, ну и для того, чтобы быть здоровыми. Потому что все хотят быть счастливыми и хотят, чтобы это счастье, наверное, свалилось на голову. Все хотят быть здоровыми. Говорите, как мне стать здоровыми? Дайте мне какую-то волшебную таблетку. И вот мы с Аллой сегодня раздавали вам волшебные пилюли. Как же вам быть здоровыми и счастливыми? Я не знаю, насколько мы вам сегодня были полезны и помогли, я просто уже у нас час подходит к концу, чтобы нас не прервали и не вырубили, и могли сохранить, мы могли сохранить эфир. Но самое главное, что мы хотели вам донести, что лучше это делать до того, как это случилось. И если вы будете уделять себе внимание, неважно с какой вы стороны зайдете, да, и возьмете просто список чувств в интернете. Или вы и вправду пойдете и будете изучать эмоциональный интеллект. Или вы будете приходить и понимать, как же устроено, как же запускаются эти ваши болезни в теле, чтобы вы не говорили, что психосоматика — это какое-то волшебство. Никакого волшебства. Все внутри вас вы создали, вы с этим можете разобраться. Поэтому, ну, еще от вас дала пару а, слов. Вот, например, сейчас людей писали, что вот я так говорю, а меня не слышат. Обратите внимание, как вы говорите. Конечно, если я говорю «не трогай меня», то, конечно, это фас. Но если я говорю «родной, мне сейчас как-то, вот правда, мне просто очень-очень нужно побыть одной, не связано с тобой, мне нужно время», то ни для кого это фасом не будет. Обратите на это внимание. Ну и, конечно же, заботьтесь о себе. Когда есть ресурс, то тогда хватает нас на эту мудрость, в том числе и на то, как говорить. Вот. И спасибо вам большое за вашу такую активность. Не успели на все вопросы ответить, но вы можете писать вопросы под, когда мы уже сохраним эфир, и мы э, вполне можем вам отвечать на них и а может быть, еще я Олю к себе приглашу, и там мы продолжим эту тему. Спасибо огромное. Спасибо большое. Тема важная в наше время, и люди хотят жить, продолжают жить, потому что шанса другого нет. Мы хотим жить, но хотим и вправду быть здоровыми и счастливыми. И для этого все-таки надо понимать себя. Спасибо, спасибо, больше, спасибо. Очень приятно. Спасибо. Было. Встретимся уже у меня на территории. Оль, приглашаю. Всего доброго вам. Благодарю.